Мне, конечно, тяжело сравнивать, но битва летает снаряды, стрелка дня и полностью. Приходилось вот до такого состояния разбирать дома, чтобы подойти. Как практически каждый дом штурмился. В каждом доме находилось по несколько групп противника. Здесь находились огневые точки противника, ленты натурского образца 7,62 от пулемета МГ-42 да достаточно скорострельный и убойные силы у него выше, чем у нашего ПК Здесь у них в ангарах находились люди. Когда начали работать минометом, да там